Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, недавно записал видео по поводу того, что у нас ждать в октябре – ноябре 2019 года, да, какие инструменты можно использовать. Обещал, что по России, расскажу отдельно. Итак, что касается России, на что здесь стоит обращать внимание, как возможность получить привлекательную норму прибыли в горизонте 6-9 месяцев. Итак, как я говорил, что если начнется коррекция, коррекция глобальная, да, то есть если начнется снижаться, Амери... сниж... начнет снижаться Америка, то это конечно же не затронет, ну не может не коснуться Россия, а Россия в стороне конечно же от этого не останется и что, какие инструменты здесь можно использовать и почему. Но смотрите, здесь очень важно понимать опять-таки несколько вещей, то есть по-прежнему мировая Финансовая индустрия, она ждет предоставления дополнительной ликвидности. Европейский центробанк в принципе для этого уже все сделал, то есть драги уходят, передает европейский центробанк в таком состоянии, что они там напечатали порядка 5,2 триллионов евро-долларовой ликвидности, скупили в принципе на рынке все, что могли скупить, экономику это не взбодрило, экономика по-прежнему замедляется. Облигации находятся там практически все в отрицательной доходности. А, то есть покупать нечего да, и здесь получается, что ликвидность, которая будет предоставляться, наверное, единственный момент, куда она может пойти хотя бы, чтобы получить хоть какую-то доходность, это все-таки на рынок акций, на рынок сырьевых товаров, это первое. Второе, соответственно, Трамп очень сильно шумит на ФРС и говорит, ребят, посмотрите, что делают мировые центробанки, почему мы стоим в стороне, да, то есть мировые центробанки, ЕЦБ снизил процентную ставку до нуля, в Японии ставка отрицательная, европейский центробанк предоставляет ликвидность, печатает деньги, банки Японии это делают, почему мы этого не делаем? Вы понимаете, что в этом случае мы проигрываем глобальную конкуренцию, мы должны девальвировать доллар, а доллар девальвировать мы можем только путем того, что понижаем процент ставку и предоставляем дополнительной ликвидностью, плюс плю, плюс снижение процентной ставки является уменьшение стоимости обслуживания государственного долга который и так достаточно большой и поэтому трамп в этом плече давит на на фед и мы видим что соответственно фед идет по пути да то есть два этапа снижения процентной ставки было, да, то есть ожидаю, что до конца года еще может быть одно снижение. Вот сейчас при, прикладываем всю эту информацию, все эти знания прикладываем, а что же делать российскому частному инвестору. Но сначала нужно посмотреть на то, что делает российский Центробанк. Российский Центробанк вот с таким неким лагом, наверное, в порядка 6-9 месяцев, он все равно является некой такой догоняющий лошадкой аутсайдером, да, которая бежит за мировыми центробанками и получается, что Вслед за Европейским Центробанком, вслед за ФРС, вслед за другими мировыми ЦБ, Банк России снижает процентную ставку. То есть делать это необходимо, потому что если у тебя получается низкая инфляция в стране, если у тебя высокие при этом процентные ставки от ЦБ, у тебя получается привлекательная доходность инструментов, инструментов фиксированным доходом. И это стимулирует операции корритрейдеров. трейдеров В чем опасность операций корритрейдеров? трейдеров именно для российской экономики, то есть первое они привозят э, валюту, они привозят доллары, дешевые доллары привозят в э, Россию, да, потому что они понимают, что стоимость обслуживания по кредиту долларовому будет снижаться, потому что Федрезерв вроде бы как собирается, снижать процентную ставку, они привозят эти доллары в Россию, в России доллары продают, покупают рубли и вкладываются в УФЗ а, и тут получается два негативных фактора, которые в принципе Центробанку нужно иметь в виду и которыми нужно управлять. Операции Carry Trade это очень горячие деньги, да, то есть это спекулятивные деньги. Они очень быстро, оперативно реагируют на движение процентных ставок в мире. И в случае получается, если произойдет какая-то геополитика, да, если произойдет какой-то финансовый шторм, если где-то повалится очень серьезная экономика, операция carry trade она приведет к очень массированному быстрому а, току вот этих вот инвесторов, этих спекулянтов с российского рынка ценных бумаг, с российского рынка долга, а, с того, что они будут продавать облигации, да, эти облигации упадут в цене увеличится доходность облигаций, в свою очередь они им рубли не нужны, да, они будут эти рубли соответственно продавать и покупать доллары, и поэтому Центробанку не выгодно, чтобы объем операций кэритрейт был в России достаточно большой. Поэтому они как бы и не дают особо сильно укрепляться рублю. И это, это, это первый момент, да? то есть ограничить движение действия международных спекулянтов, потому что если они все-таки побегут, да это может иметь некий такой шоковый эффект. То есть это может привести к очень быстрому резкому укреплению доллара, там, в пределах, 10-15% мы можем вырасти в течение одного месяца, если керри-трейдеры побегут с российского рынка ценных бумаг. То есть это первый фактор. второе высокие процентные ставки в России при низкой инфляции да, это в принципе также является негативом, потому что в этом случае рубль укрепляется. Укрепление рубля опять-таки для глобальной экономики это нехорошо. А если говорить для российского правительства, основные доходы которого формируются за счет доходов на добычу полезных ископаемых, да, которые продаются за доллары, в этом случае получается уменьшение рублевого поступления от налогов, да, потому что когда у тебя крепкий рубль, то в, а крепкий рубль у тебя высок, потому что у тебя прибегают кэрри трейдеры и покупают, продают доллары, покупают рубли. То есть таким образом они укрепляют рубль. А укрепляющийся рубль, соответственно, позволя, приводит к тому, что в рублях, Российские компании-экспортеры зарабатывают меньше и налогов в рублях тоже платят меньше, а при этом налоги нужно собирать, налоги нужно пополнять и в этом случае получается, что тебе это не выгодно, да, то есть тебе нужно, чтобы рубль был достаточно слабый и комфортный для тебя. Это и к нефти относится, это и относится к углю, ну, в принципе, ко всем сырьевым товарам. Поэтому это тоже нехорошо, это тоже не выгодно и факт того, что до конца года Центробанк снизит ставку ниже 7 процентов. это для меня, ну, на самом деле, наверное, состоявшийся факт. И в этом случае за снижением процентной ставки, вы увидите это, вы уже наблюдаете, что снизив процентную ставку до 7%, у нас получается буквально неделю назад, 10 дней назад, Сбербанк заявил о снижении доходности банковских депозитов рублевых и долларов, сейчас соответственно 6 из 10 топ-банков они также снизили ставки по депозитам. То есть когда у тебя процентная ставка по депозитам в Сбербанке падает там, до 3-4%, а в других банках там, до 4-6%, то в этом случае люди в любом случае будут искать альтернативу. То есть в любом случае будут выплаты, в любом случае будет Новый год, а фактически мы можем прийти к тому, что к концу девятнадцатого начала двадцатого года, когда э, российские граждане, в том числе, будут получать тринадцатую зарплату какого-либо рода бонуса, да, возможно, они, конечно же, будут меньше, но в этом случае, когда они будут приходить и открывать банковские депозиты, фактически банки им будут предлагать ставку по депозитам там, от трех до шести процентов, что, конечно же, людям не интересно. То есть здесь будут рассматриваться альтернативы, и такими альтернативами, скорее всего, может быть, во-первых, покупка доллара того же самого, потому что пусть лучше деньги лежат в долларе, чем... Чем они будут лежать по 3%, да, то есть не покрывая инфляцию. Да. Второй вариант более продвинутые инвесторы будут забирать деньги с банковских депозитов. В этом случае э, уже ведутся. Определенные образовательные тренинги, курсы для менеджеров по продаж банков для того, чтобы предложить людям альтернативу. Да, то есть, предложить альтернативу. Что может быть альтернатива? Это открытие индивидуального инвестиционного счета. То есть, здесь все достаточно просто. Человек у тебя приходит, забирает деньги из депозита и говорит: не хочу я по три процента иметь, а менеджер в банке, соответственно, задают вопрос, а какая у вас заработная плата, у вас зарплатная карточка, смотрите, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет, получить налоговую вычет в размере 13%, вы можете купить там облигационный фонд какой-то, да, который там за последний год показал у нас доходность в районе 8% годовых, и вот видите, смотрите, он не колеблется, а наоборот растет, и тут очень привлекательная доходность с внутренней нормой комиссии высокой. То есть будут активно предлагаться индивидуальные инвестиционные счет и какие-то альтернативы, соответственно, частные лица, скорее всего пойдут в боевые инвестиционные фонды, облигационные фонды, самостоятельная покупка облигаций. Более продвинутые люди, соответственно, они будут очень серьезно пересматривать свои инвестиционные портфели. То есть они будут выбирать э, компании те же самые экспортеры, да, потому что. Э, или компании с привлекательной дивидендной доходностью у которых дивидендная доходность хотя бы выше 5-6 процентов потому что в этом случае вы получаете доходность там выше ставки банковского депозита там посмотрите те же самые акции Сбербанка на их дивидендную доходность а, помимо всего прочего Госкомпании, возможно, заставят платить хорошие щедрые дивиденды. И в этом случае, я думаю, что эта новость может быть, может быть в ближайшее время, что госкомпании обяжут по итогам 2019 года заплатить очень хорошие щедрые дивиденды для того, чтобы как раз-таки вот на этих новостных посылах, да, на вот этих вот... Это будет, скорее всего, по федеральным средствам связи. Почему? Потому что, ну, представьте себе, возьмет Газпром и заплатит там дивидендов в районе 10%. процентов. Сбербанк заплатить дивиденд выше 10% дивидендной доходности. Я не знаю, какие-то энергетические компании будут платить дивиденды, дивиденды там в районе 12-13%. Конечно же люди в этом случае побегут, да, то есть люди могут побежать на рынок и они будут рассматривать в качестве объекта для инвестирования какие-то вот именно такие некие дивидендные истории. Поэтому э, мое мнение, что скорее всего э, ситуация будет размер ситуация будет развиваться подобным образом, как использовать это себе во благо. Да? Как я уже говорил в предыдущем видео, не исключено в октябре-ноябре, чтобы мы увидим коррекцию. Соответственно смотрите на компании, которые обладают привлекательной дивидендной доходностью, дивидендная доходность выше 5-6%, потому что чем более привлекательную норму дивидендной доходности предоставляет компания, тем большим потенциалом роста она может обладать. Смотрите на компании, следите за новостями, где компании с государственным участием будут обязывать платить щедрые дивиденды. Потому что импульс, как мне кажется, будет именно в этих историях. И это на мой взгляд, очень интересный объект для инвестирования, потому что, скорее всего, ликвидность опять-таки пока что предоставят, соответственно, на предоставленной ликвидности рынки могут еще непосредственно порасти. А если говорить о том, кто будет расти опережающими темпами, даже для тех же самых керри трейдеров российские компании, которые выплачивают дивиденды в рублях в районе 6-8%, будет очень интересно, да? то есть эти акции, соответственно, смогут после коррекции дать доходность на полугода. В промежутке времени в районе 20-30 процентов плюс порядка 5-10 процентов дивидендной доходности в рублях можно будет получить соответственно в любом случае это позволит переиграть простую тупую покупку долларов и вот эти вот инструментарии в принципе можно использовать пока такая возможность имеется вот таким мнением хотел поделиться. Думаю, оно будет интересное. Оно вам понравится. Заставить задуматься, посмотреть информационные ресурсы для того, чтобы использовать эту возможность именно для хорошей прибыли. То есть просто подумайте: 20% потенциала роста, 5-10% это получается возможный размер дивидендных выплат. То есть, это получается 25-30%. Соответственно, делать, если это еще через индивидуальный инвестиционный счет, это еще плюс 3% процентов и того получается там порядка 25 плюс 13 38 ну вот доходность 48 38 ну с утра тяжело считается в уме то есть, еще раз, 20% движения цены, 5% дивиденды – 25% плюс 13% ЕС – ФС, это получается 38% доходности, которую можно там к весне 2020 года получить. Берите, используйте, надеюсь, что это будет нужно, полезно. Если понравилось видео, соответственно, ставим лайк, подписываемся на канал, активно комментируем. Может быть, кто-то не согласен с моим мнением, но давайте свои аргументы, и будет повод записать очередное видео. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На связи же был Максим Петров. До свидания, удачи и всего самого хорошего.